Клево всем, друзья. Приехал с поплавочной удочкой, с маховой, на канал. Половить рыбку, попытаться что-то поймать. Второе декабря, второй день зимы. Вот такой канал. Говорят, есть плотвичка. Нет-нет, летает карасик. Попытаюсь что-то поймать. Сзади вот тоже вид прекрасный. Так что, друзья, погнали! Вот такая удочка, шестиметровка. Вот такая красавица вроде нету глубина небольшая попробую с максимально тоненьких так ну вот, попробую с вот этого один граммовый поплавок а там буду смотреть как буду видеть поклевки как буду видеть сам поплавок от этого уже буду ориентироваться В водоеме есть плотва, есть карась. Температура воздуха сейчас плюс 2, плюс 3 градуса. Довольно свежо. И не стоит. Трава подмерзшая. Ночью был заморозок. А вода в канале упала. На данный момент течения вроде бы как нету. Поэтому, смотреть, что если вдруг течение, я не смогу на поплывок ловить. Еще буду проверять. Вроде бы нету. И вот дилема: Есть карась. Есть плотва если я замешаю чистую прикормку то с большой вероятностью карася практически не будет или будет очень мало если замешаю с грунтом то будет преобладать карась но нету грунта погода просто дуви мается просто жесть день через день прыгает атмосферка позавчера атмосферка поднялась более чем на 10 единиц потом на другой день упала на 10 единиц и вот в ту ночь еще упала вот в эту ночь еще на 8 единиц вчера поливал вечером дождь днем переменная облачность была перед этим сутки лил дождь в общем все очень мокро скляска погода меняется поэтому не знаю ну так как грунта нету поэтому все-таки буду рассчитывать на чистую прикормку но буду делать максимально тяжелой чтобы меньше полила вдруг карасика соблазнит хотя сейчас говорят караси здесь очень мало но там кто его знает из прикормок буду у меня вот остаток черный лещ еще пар пачка леща и пачка морской червь вот такая прикормка все это сейчас и буду мешать две пачки хватит но стоит уже месяц не выкидывать Засыплю ее, буду ловить. К сожалению, есть большая проблема, остался без материа, не нашел. Вчера объездил несколько магазинов, нигде нету. Две недели у нас была не погода, и мотыль кто завез, он пропал. А какой запах пошел классный. М -м -м. Такой сладковатый, как ванильный. Класс. Вот такая цветная светлая прикормка зелено-красненькая и темный лишь добавляю буквально чуть-чуть воды сейчас прикормочка постоит и буду добавлять вонючки прикормка взяла воду капкуется теперь буду добавлять арому мотыль медию сильно много арома не надо вода холодная поэтому сильно оттуда от рыбу тоже не надо лью я рому без воды на влажную прикормку поэтому надо очень тщательно перемешивать когда прикормка слегка поменяет свой оттенок видно что она в вороне Будет видно, она такая как бы темная, как будто мокрая становится. Более тяжелая, более тяжелая, поменял оттенок. Кормить буду шарами, ну, чтобы они упали, дошли до дна и там начали работать. Все, такая вот, очень тяжелая. Пока прикормка доходит, занимаюсь удочкой, отбиваю точку рыбалку начну с дна и вообще чтобы правильно понимать где дно где у меня находится крючок мне нужно отбить правильно глубину для этого для начала мне нужно найти место где крючок касается дна что для этого я делаю кстати на канале есть видео как правильно выставить глубину, можете перейти по ссылочке, посмотреть. Также ссылку оставлю в описании. Там я этот весь процесс, что сейчас буду делать, показываю в аквариуме очень подробно. Самое первое, что мне нужно сделать, это посмотреть, как в воде стоит мой поплавок. В условиях, когда крючок на дном. Для этого я ставлю маленькую глубину, заведомо меньше, чем вместе ловли. Забрасываю и смотрю, как огружен поплавок. Он огружен у меня вот так. Так вот антенка торчит из воды. Для дальнейшего процесса мне нужно грузило, которое я закреплю на крючок, чтобы поплавок тонул. Использую обычные дробинки. Лучше брать большие, из мягкого, свинца, чтобы их легче было сжимать, разжимать. Просто сжал, стоит на месте, никуда не денется. И забрасываю. Утонул сразу брык. Теперь по чуть-чуть добавляю глубину до тех пор пока грузило не коснуться дна, То есть, поплывок не будет тонуть, утонул. Нашел дно. Поплывок выглядывает вот так. Добавляю еще капельку. По сантиметрам, по два. Все, попало, ребят. выставил сейчас так что у меня крючок вот так вот касается дна теперь длина поводка у меня 10 сантиметров плюс петелька длина поводка 10 сантиметров плюс петелька 1 сантиметр значит мне глубину нужно добавить 11 сантиметров чтобы подпаски легли на дно и заекорили поплавок Но перед этим мне нужно на удочке сделать отметку маркером. Маркером, где точка, при которой крючок касается дна. По низу поплавка. Так вот делаю отметочку. Все, я знаю. В этом месте у меня нулевая точка и я к ней могу всегда вернуться сделать больше глубину меньше глубину мало того если я поставлю точно такой же длинный монтаж один в один то я сразу и выставлю глубину Все, теперь от этой точки добавляю 11 сантиметров при которой под, под подпаски лягут на дно проверяю отлично глубина выставлена снимаю груз и буду сейчас проверять будет нести или нет или нужно больше более тяжелый поплавок ставить чуть чуть поплавок вылазит больше там свал раз попадаю на свал уменьшил сейчас на буквально на полтора сантиметра глубину Все, отлично. Глубина выставлена. Теперь можно заняться непосредственно прикормкой. Что с прикормкой? Отлично. Закорм буду производить шарами. Выкину чуть больше половины сразу. И во время рыбалки буду небольшими шариками подкармливать. Вот такие шары. Первый пошел. ребят закормил так как основная рыба все-таки планируется плотва то ждать полчаса когда начнет клевать карась нет смысла можно начинать ловить прям сразу Оп-оп-оп, и сразу первая поклевка, ребята. Кто это у нас? Хорошая плотва. Смотрите, какая красавица. Вот это батончик. Класс, ребят. Вот такая красавица. Отлично. Радует. Есть рыбка есть плотвичка поменьше но тоже ничего зимняя оп оп оп оп оп оп оп карасик. Ребят. карасик. Так, пока мне все нравится, кайф. Какая плотва классная, а? жирная, зимняя, на тарань похоже, но все равно это плотва. Ну что, все сделал правильно, рыбка есть, подошла, клюет. нету одного граммового поплавка более чем достаточно тут другое может возникнуть а сверху вот такая махонькая стоит и вот она может создать проблемы не будет до дна доходить Вот уклейка ага. сверху уклейка стоит И вот, вот это может быть проблема. Монтаж я использую с подпасками. Делаю сам. Как я их делаю, можно перейти по ссылке, посмотреть. Также в описании оставлю ссылку. Основные груза у меня сантиметров на 30 выше. Если что, я их опущу ниже, чтобы быстрее проходило, пробивало. Иди сюда, иди сюда, иди, какая классная, ух, красавица. Чуть ниже груза, уклейка перехватывает, может чуть-чуть быстрее тонуть будет. Это не пылящая прикормка, тяжелая, и уклейки там собралось тьма тьмущая. Ух, какая шикарная плотва ребятки, просто класс! Тут спортсменам по плавочникам тренироваться, они тут черное смогут сделать. чуть выше возможно стоит как вариант может быть на дне карасик Платвечка чуть выше а у самой поверхности уклейка класс Просто сказочная, ребятки. Офигеть. Вот такая платвичка. Класс. Ух, нифига себе. Это что? Это что? Я без пацака. Ух, нифига. А, забагрилась. <смех> Батончик забавный. Ребята, напишите, какое блюдо из такой плоты предпочитаете? Солить, жарить, уху? Напишите в комментариях, очень интересно. Я во плотве особо так не врываюсь за исключением зимой со льда. Но тогда я предпочитаю ее жарить. То есть вот зимой наловился льда и жарить. -ху -ху -ху. Ерша забагривы, ребята. Ерша за пузы Колючего малыша. У нас, кстати, в крае ерша не очень много. Вот я знаю, в этом канале нет, нет, он себя сильно активно проявляется. А так мало. Хотя раньше было очень много во многих степных водоемах. А сейчас вот колючий красавец. Да, рыбка есть. Маленькая, но есть. Вот подошел Подошел сазанчик и карасик и отогнал плотву. А если честно, с такими, с такими размерами рыбы плотва была бы интересней. И сазан такой. Кто это? Кто это? Кто это такой бешеный? А? О, вот, это, вот это плотва, ребятки. Ай, ай, не бегай! О, Во. шикардос. Вот эту я плавил бы много. Кто это? Густерка. Густера прилетела, вот такая. Так, что я сейчас делаю? Вот основные груза, я их сейчас все выше поднимаю, собираю в кучу, ну делаю все выше. Вот у меня из двух так и оставляю. В итоге сейчас падение насадки будет более плавно и дольше. Что мне интересно именно плотва. Я определился, что я хочу ловить, не хочу мелких сазанчиков перехват чего-то кого-то не хочу мелких сазанчиков и карасиков хочу крупную плотву уклейка выше уклейка если будет так же уклейка, то буду грузина ниже опускать. Как слоенный пирог рыба в воде. Карась сазанчик внизу, выше плотва, в самой, самой поверхности уклейки. Уклейка. Видите, ребят? Сделал по-другому груза и как влияет на вид рыбы. Еще пробую. Вот так вот. Вот вам показатель расположение грузов, как может повлиять, какая рыба будет чаще клевать. Уклейка. Все. видите три заброса три уклейки все опускаю груза ниже так я их оставлю верхний тут же а остальные распределю тонуть будет подольше Ой, тонуть будет быстрее но скачками Чуть побыстрее будет тонуть посмотрим на реакцию рыбы Здесь вот такой бусинками распределил Если что пущу ниже оп, оп, оп. вот плотва фокус-мокус ребят тонуть стало быстрее вот и плотва такие вам маленькие фишечки спортивные. У спортсменов упер. Сам-то не спортсмен, но у них упирают. Рыбка есть, поклевывает. Не прям там супер-пупер поклевывает это радует просто классно вот так вот посидеть в затяжке без ветра комфортно ну, надо что-то еще потеть не хочется одевать на нагромождать одежду в итоге класс просто сидишь на удочку на поплавочек Муа, кайфуешь класс Иди сюда опять за морду забагрился друзья вот. вот смотрите потом видел поплавок он тянул тянул тянул подсекаю забагренный за морду смотрите сколько его там что вот он попадает цепляет за поводок и крючок Какие тут бывают караси ловятся, просто огромные, когда вот он идет. Ловят все и на все тогда. А сейчас вот пример, ребята. Я сижу, тонкая снасть чувствительная. Легенький поплавок. И рыбка поклевывает. А все, кто сидят со снастями для массовой рыбы, когда идет массово, у всех клёва нету. Опять чешуя, опять багрился. Ть, И опять чешуя. Его там немерено. Рыбы там немерено. Ребята. Просто вот, смотрите. Два заброса. Два заброса. Поплывук ходит ходуном, подсечка. Два раза чешу я. Ну что, ребятки, вот закончилась сегодняшняя рыбалка. Час дня, пора ехать домой. В общей сложности поймал больше 60 хвостиков. Еще десяток карбиков даже сюда не вошли. Были сразу отпущены. Вернее, сазанчиков. Вот таких малышей. Что вам сказать? Рыбы очень много. Задача, все-таки я пытался поймать карася. Поэтому прикормку делал с учетом на карася. И он зашел. Он встал в огромном количестве. Но это живец на щуку, которую сейчас буду отпускать, ребятки. Это был очень мелкий карасик в огромнейшем количестве, просто в огромнейшей. Плотвы тоже было много, но если бы я изначально затачивался под плотву, я бы сделал совершенно другую прикормку, прикормку на плотву, которая пылила бы, в отличие от прикормки на карася. Ребятки, рыбку отпустил, очень красиво снимал, но потом заметил, что забыл включить камеру, как всегда отжал. Ну что, ребятки, до новых встреч!